<музыка> ну что ж, всем приветик! Сегодня мы продолжаем проходить игру The Seven Deadly Sins, Японская локализация. Так что, в принципе, давайте продолжим. Сегодня мы будем проходить сюжетку, нагибать нашими персонажами просто все, что можно видеть. Ситуация на моем аккаунте в принципе не изменилась, разве что только. Чуть-чуть прокачал по уровню Галана, Все-таки я его планирую использовать. Потом я дал э, снарягу, которая давалась по сюжету. Ну, немножечко покрутил еще баннер. Со, ну, с этими, со снарягами. Забываю постоянно, как называется. Ну и, в принципе, больше особо и не делал ничего. В принципе, давайте продолжим. Сегодня мы должны будем пройти хотя бы первую деревню поразговариваем о том, что да как, и какие планы. Предположительно, предположительно я думаю, что не самое интересное занятие наблюдать, как я прохожу легкими своими вот этими вот персонажами, которые у меня на данный момент, проходить вот эти вот все ивенты и так далее. Вот это вот все не особо интересно. Поэтому, предположительно, я хотел бы, наверное, сделать, знаете как, я, наверное, сделаю следующим образом. То, что будет действительно интересно, то есть там какие-то сюжетные повороты, какие-то определенные моменты, вот это вот я буду добавлять. А что-то связанное с рутинной работой, там зафармить снарягу себе и так далее, этим я не буду заниматься на стримах, там на видеороликах. Этого, в принципе, нам не нужно. Поэтому следующий видеоролик, который у нас будет, скорее всего, будет уже с другими какими-то условиями. Ну, в общем, посмотрим, как это получится. Пишите в комментариях, хотите ли вы смотреть, как я прохожу своими легкими ну, вот этими персонажами, которые у меня сейчас всю вот эту вот сюжетную линию. Либо же, если вы хотите, мы будем скипать некоторые моменты. В принципе, почему бы и нет. В любом случае, как вы видите, проходится все это просто изично. Проходится буквально ну, за несколько секунд. И по факту единственное, что мы здесь получаем, это кристаллики. Чем быстрее мы кристаллики зафармим, тем лучше будет нам же. Потому что мы сможем покрутить баннер со сканором, Будет шанс получить Лизбот. Дубль нашего Лествейна, Возможно, даже получим Кинга. Может быть, Кинга не получим. Будет шанс получить самого Эсканора за ван который. Но в любом случае, реролить мне лень. Я реролить совершенно не хочу. Мне это... <пять> 5 минут тратить времени на то, чтобы потом минут 7 посидеть, потупить, из-за того, что у тебя за 30 секунд выбрать это какая-то хрень, и тебе опять надо будет реролить. Ну, как-то не ахти. Поэтому... Поэтому реролить я на отказ тут сразу. Мне неинтересно реролить. Хотя раньше я реролил в этой игре. Но не на японской локализации, конечно, а на глобальной. На глобальной все-таки было поинтереснее в этом плане. Так, тем временем мы уже проходим о, все, что можно. По факту я даже не использую Escanora. Я его просто беру, просто почему бы и нет. По факту нам он не требуется. Нам все проходит Last -way. Естественно, <laughs> как еще иначе-то. Извините, 50-й левел с первым пробуждением уже э дополнительным, как оно там у нас сверхпробуждение, или как оно у нас, сверхзвезды эти розовенькие называются. Я уж не помню суперпробуждение, наверное. Честно, совершенно не обращаю внимания на название. Так вот у нас получается. Тем временем мы уже прошли еще одну стадию, сейчас мы будем драться с Дианой. И мне очень нравится тот факт, что я могу везде выбирать за ван из То есть, yeah. um... круто. У меня есть шанс поиграться, но, правда, сейчас, естественно, будет хорошо. Мы будем сражаться против красного элемента, будем сражаться, собственно, синим элементом. И это реально круто. Эсконора, наверное, шотнет. Ну вот uh, процентов, наверное, сколько могу дать на это? Ну mm. no, процентов, наверное, 90, что он шотнет своим ударом Диану. Сколько нам. Вот этот еще подготовим. Подготовим. О, oh, кстати, неплохо получается. Я думаю, что шотнет. Да, Тут вариантов никаких больше. Потому что, как вы видите, уже третьего уровня умения. Я просто боюсь представить, что будет с нашей Дианой. Диана, наверное, даже от той Галана бы умерла бы. А тут у нас Зеван Эсканор, который настакал на себе еще и бафы. Что можно сказать? Изи. 50 level, плюс 50 левел, плюс можно даже ульту использовать. Да, наверное, давайте просто ультанем и все. Сольем ульту. Ульта у него, конечно, красивая. Реально красивая. Где у нас тут звук есть? Как-то нет звука. Ну ладно. Ну 28 тысяч урона нанес. Не критонул. Но по факту он должен был бы еще второй раз ударить. Но как-то так получилось. В любом случае, мы прошли ее. Еще бы не прошли с такими-то персонажами. Следующее, что мы должны будем сделать, это надрать задницу, по-моему, разволосовую. Да, розововолосовую. Надо будет немножечко усмирить. Так, Демон Мелиудас молодец, конечно, что встал, но нам не интересно. Тебя использовать. Мне больше интересно использовать все-таки Lost Vane. Почему? Потому что у меня его на основном аккаунте, на глобальной локализации не было. Он мне не выпал. Да мне вообще никто из последних персонажей не выпал. Поэтому приятно поиграть будет новым персонажем. Ну, хоть какая-то будет радость у стримера. Дайте порадоваться. В любом случае, в любом случае, у нас сейчас, знаете, система такая читерская получается. Мы проходим сюжетку э, Луствейном при условии, что у него даже в этот момент еще Луствейн меча его нет. А он уже использует. Давайте сначала повесим дебаф. Сколько там? 30%. Да, 30%. И потом... И потом сделаем вот так. Посмотрим, сколько урона нанесет под дебафом снижения защиты. 18 тысяч урона нанес. При условии, что он не кританул. Нормально, шотнул. Че можно еще сказать? А ведь мы когда-то сидели, имели проблемы с этим пр противником. Я, насколько помню. Мало кто еще на выходе глобальной локализации мог похвастаться тем, что он шотнул босса. А по факту это боссом является же. Тем временем мы уже прошли эту стадию. И значит лес мы прошли. Следующее, куда нам следует сходить, я предполагаю Форт Салгарас. Давайте сходим туда, посмотрим, что у нас там. Параллельно у нас здесь еще идет да да да сюжетка молодец молодец сюжетка но нам не интересно туда так рассказывают про то что у нас здесь репутация всякое такое снаряжение спасибо спасибо что рассказываешь об этом Ах, обучение сколько много обучения Но в любом случае, без обучения этого мы никуда. Мы бы его никаким образом не скипнули. Нам рассказывают все, да как. Что? Что нам теперь надо сделать? Давайте посмотрим, какие у нас здесь э, ситуации. SR-билетик мы можем получить за выполнение 25 квестов. Логично. Открываем. Миссии Мелиодоса должны быть. Что мы здесь должны сделать? Честно, я не помню. Форт Алгаров. Окей, окей. Сгоняем сюда, посмотрим, что у нас здесь. Так, ивенты у нас закрыты. Хорошо. Хотя, на самом деле, не особо хорошие, все... Но верхнего у нас ивента мы видим точно нет. На ресурсы. Вторую главу, наверное, надо завершить. Но в любом случае, это мы увидели. Это мы увидели. Такс. Теперь пойдем по сюжетке. По сюжетке нам в эту сторону. Судя по всему. Надо было, наверное, тыкнуть. Воспользуемся вот этим персонажем. Самое интересное, это можно будет его получить за сколько? За 4. Да, за 4 дня. За 4 билетика. Вот так. А Билетики, по-моему, дается не каждый день. Там есть какая-то особенность. Нашими персонажами мы пока вот фармим хорошо. Насколько я помню, насколько я помню, когда вышла глобальная локализация, Фармить можно было и другими персонажами, в принципе. Также продуктивно. Главное, левел дать было персонажу. Переходим во следующую главу. Так, спасибо. Пришли в следующую главу. Пока что быстренько пройдемся просто по, по главам. По главам пройдемся. Где застопоримся, там мы и будем делать следующие свои действия. А именно... Мы будем восстанавливать справедливость нехватки персонажей. В... Между видосиками. Между видосиками я однозначно зафармлю первую деревню. Чтобы получить себе снарягу. Первую и вторую деревню, естественно. То есть это не будет попадать, скорее всего, в видеоролики. Качать репутацию это скучное дело. Очень. Поэтому мы останемся без этого. Так, кого поставить-то? Даже не знаю. Давайте диву поставим. У нее вроде были массовые атаки какие-то. Да и тем более нам без разницы. У нас все равно LastWayn все проходит пока. Потом надо будет дать LastWayn пробуждение. Ну, вернее, не, по... не пробуждение, а повышение. Вот так. И все будет хорошо. М -м -м -м. Вот так вот. Сделаем. уст очень неплохо критует по противоположной стихии. И это меня очень радует. То есть шанс крита у него достаточно высокий. Это не может не радовать. Плюс параллельно мы прокачаем Гилу. Гилла, она интересный персонаж. Я ее тестировал на своей. На своем аккаунте. Могу сказать, что ее качать можно. Так, что у нас здесь по персонажам? Ну, вы видите, у нас здесь. Э, даже вот так вот. Даже вот так вот, смотрите-ка. Сколько у него атаки, интересно. Уже. Но пока 24 тысячи, 680 атаки нормально нормально пятый ранг как говорите 6000 атаки нормально сойдет сойдет такс вот это у нас по моему массовая или вот это М -м -м. А давайте проверим, какая из них массовая. В любом случае добьет LastWayne. Это соло-таргет. Это соло-таргет. А, окей. Значит, у нее только ульта. Значит, у нее только ульта. Ну, в принципе, не страшно. В принципе, не страшно. Тем временем мы уже дошли до следующей локации. Заходим в деревню. И в деревне, по-моему, будет очень длительный квест. Очень длительный квест. На прохождение деревни. Там нужно будет столько всего понаделать. Если я правильно помню, это у нас дорога к бану. А значит здесь будет атака на насекомых и так далее. И с Мелиудасом что-то произойдет, скорее всего. Да, это вроде та самая. Или уже по сюжету мы с Мелиодасом что-то умудрились сделать. Хрен его знает. Я не слежу за этим сюжетом. Мы просто прокликиваем и все. Но судя по тому, что Диана вот так вот сидит, значит, что у нас здесь с Мелиодасом произошла какая-то хрень. А что у нас могло произойти с Мелиодасом в первом акте? Я не помню. Я серьезно. Что там могло произойти? Пырнули, наверное, его, разве что. Так. Проблема следующая теперь. Нам можно А, сделаем так. Действительно, почему бы и нет. Почему бы и нет. Я думаю, у нас запрещенным персонажем должен стать Мелеодос. И тогда бы нужно было бы уже думать, что бы делать-то такого. А нет, нам не запретили использовать его. Но раз не запретили, значит можно использовать. И почему мы должны отказываться. Этого я тоже не понимаю, поэтому будем использовать. Почему бы и нет. Так, так, так, вот так. Можно было бы это, конечно, без дебафа делать, но хочется уже по красоте сделать. С дебафом побольше урона нанести. Кстати, я вот сейчас посмотрел на урон. Урон почти не отличается от первого и второго ранга умений. То есть при, при том, что у меня снаряжения по сути нет, ну... Серое снаряжение мы не считаем как снаряжение. Получается у нас по факту первое-второе умение пока не отличается по урону. Это потом будет отличаться очень сильно. Я даже не помню сколько. Процентов... 40, наверное, будет разница между первой и третьей ультой. Однозначно по дамагу. А по, по поводу первая и вторая... Ну, там разница, наверное, будет не такая, конечно, большая. Наверное, будет не такая большая. Не, ну смотрите. Либо у меня крит шанс такой высокий на лост Я вот не помню, какие у него базовые характеристики на крит шанс. Либо это просто... Слабые персонажи, враги. И поэтому мы типа по ним часто критуем. Но по факту, Lost Wain можно в сет крит урона и атаки одеть. То есть, атака плюс крит урон. По факту. Значит, это PvP шмот. Нужно будет брать... Mm. Но в принципе не страшно. В принципе не страшно. Мы справимся и с таким. Здесь есть какая-нибудь Диана. Интересно. Ну, матрона разве что? но матрона это не интересно. Матрона это не интересно. Я помню, у нас, когда начиналась только локализация глобальная. Каждый СССР персонаж был читерным для нас. По крайней мере, для прохождения сюжетки. Это потом уже стало понятно, что... Не каждый СССР персонаж, конечно, имба. Но по факту, по факту, для сюжетки хватало любых. Так, давайте... Здесь стопроцентный урон будет. И здесь будет... Сколько урона нанесет третье умение? 500 процентов. Раз, два, три. 44 тысячи. Нормально. Нормально. 44 тысячи по соло цели, при условии, что он 50 уровня full пробуждения, э, с одной звездой дополнительной сверх пробуждения. Неплохо. Неплохо. Получается, если у него была бы шмотка, ну, сет, с моего основного аккаунта, то по факту он бы наносил бы около 150 тысяч урона третьим умением. Он же часто критует. Значит, примерно так вот получилось бы действительно. Тем временем наша задача пройти, по-моему, здесь до третьего что ли уровня. Или до второго уровня. Как она называется там? до второго уровня деревья Вот звездочки, вот эти. Ага, сердечки у нас теперь звездочки. Русский язык, помоги мне, я забыл тебя, напомни о себе. голгиос тут бегает, но в принципе ничего нового, ничего нового. Если я правильно помню, возвращение у нас Мелиодаса. Да. Возвращение Мериодыса. Тыкс. Ну, Гульгеус у нас опять шотается. У нас, по-моему, сам по себе сколько бока дает. Да он даже в соло прошел бы. Весело. Весело. Какого цвета у нас Гульгеус? По-моему, он у нас синенький должен быть. Значит, у нас Лост Вен меньше урон будет наносить ему. А, нет, красный. Ну, значит, один к одному будет уран. Давайте тогда сделаем так. Воспользуемся просто эсканором, Шотнем. Чпоньк. Кстати, не шотнул при условии, что 300% у него на втором умении. Он не шотнул. Весело. Весело. Тем временем у нас уже шестой ранг. Радуемся мелочам. Так. В принципе. Сейчас вот пройдемся по вот этой вот локации. Сделаем квестики, чтобы перейти в следующую локацию. И на этом у нас сегодняшний выпуск будет окончен. Пишите в комментариях, интересен ли вам вот такой вот веселенький с одной стороны, с другой стороны не особо стиль игры, когда ты просто шатаешь, разговариваешь. Но по факту здесь просто делать нечего особо. Нужно же как-то пройти этот минимум сюжетный чтобы дойти хотя бы до мест, где мы сможем там снарягу фармить, ПВП, очень много чего нужно. Гляньте-ка, у нас даже Элизабет в стойке подраться. Ну, Холк у нас, как всегда, боевая такая свинка. С учетом недавних обновлений, если я правильно помню, мы могли даже использовать его в этом плане. Это весело. Это реально весело. А самое вес... веселое, это то, что у нас Хоук при правильном при правильном снаряжении может раздавать таких лилей, что просто ужас. Раз. Два. Три. Бум. А у нас у Голгиуса есть пассивка на бессмертие Типа, шотнуть его нельзя. Или нет? Потому что у нас эсканор два раза нанес до определенного количества хп. То есть сейчас он 19 внес, до этого он примерно 19 нанес. При, при этом разница была в два уровня умения. Может быть, реально? Нельзя было голгиуса шотнуть сразу. Возможно, возможно. Я тут не знаю, скорее всего, так и есть. Но в любом случае он должен был бы шотнуться эсканором, завалом. Это в теории. В практике, как вы видите, не шатает Но у нас миллиоды, скорее всего, бы шотнул бы его, если бы мы его использовали умение. Все-таки 6000 против что-то я как-то сегодня 6000 урона против 2000 урона эсканоровских я думаю тут действительно разница какая-то то есть ни супер пробуждение ни пробуждение ничего вообще нету нашего эсканора зато у нашего мелеудаса есть Так что мы здесь должны сделать мы должны направиться в сторону, в сторону бана. Ну да, получается мы получим бана и можно будет завершить. Да, наверное так и сделаем. Получим баны и завершим. В какую сторону тут бан? Куда нам идти-то? Куда нам идти? Ага, нам сказали вот в эту сторону. Отлично, так и сделаем, почему бы и нет. Э, воспользуемся опять какими-нибудь своими персонажами. Давайте слайдера поставим сюда, а здесь поставим кинга. Просто почему бы и нет. Будем проходить сейчас своими персонажами. Не хочется пока что использовать читерных персонажей, которых нам дают. У нас и так вот, вот здесь вот небольшая такая маленькая читерная иконка персонажа. Так, используем этого персонажа. Да и по факту, в принципе, нам здесь больше ничего не надо. Пом. Easy. Пишите в комментариях, что вы хотели бы видеть на японской локализации. Естественно, пока что у меня, как вы видите, прохождение чисто сюжета. Но на будущее я буду уже знать, что вы хотели бы видеть на моем аккаунте. Все-таки вернулся в японскую локализацию. Ну, в игру, но на японскую локализацию. И я не знаю, что тут уже актуально. Нет. Не знаю, что вам интересно. Поэтому очень надеюсь на вашу активность в этом вопросе. Тем временем мы проходим уже с уроном 40 тысяч. Вот знаете, на первом же о, уровне хотелось бы вот 40 тысяч урона. Когда вышла глобальная локализация, сразу лост войны бы всем дали бы. И мы такие, вах, какая конфетка. И все. Прошли бы все быстренько, как мы сейчас это делаем. А ведь раньше мы сидели... Как минимум два удара делали точно против этих э, боссов. Так, я не понял. Нам же вроде как сюда. А, ну, видимо, нам вот, вот эту сторону надо пройти сначала. Да, скорее всего, нам сначала здесь надо пройтись. Не страшно. Сделаем, выполним это условие. В любом случае, у нас будет получен этот бан. А, ну да, в принципе, чё, чё я не помню-то? У нас у, сейчас... Как его зовут? А, я забыл, как этого это, нового священника это зовут. В любом случае, он взял под контроль наших персонажей. И нам надо надрать задницу самим себе. Не, ну, в принципе, каждый день так делаем. Почему нет? Чпаньк, паньк, паньк. Одним ударом 29 тысяч урона. Нормально, нормально. Шотаем. Шотаем. А ведь 60 уровень мне даст примерно 7 тысяч урона. Ну, 7 тысяч атаки, получается. То есть, получается, мы зафармим Форс Алгарес. И... Пробудим нашего лостовина. Дадим ему подышать свежим воздухом, так сказать. Так, кого у нас нет? Элизабет у нас нет. Давайте Элизабет дадим нам. Поставим. Элизабет у нас здесь должна танка отыграть. Вот этот вот пастух, это не пастух мальчик с палочкой. А если точнее, это здоровенный такой мужик со стальными, стальными мышцами, прессом и так далее. Так, тикс, тикс. В принципе, должны шотнуть. Ну да. Но в любом случае, на так на будущее еще один скилл на всякий случай использовать. Мало ли чего. Вдруг попадется имбовый какой-то противник, которого мы такие, хоппа, а пройти не можем. Нам же по-другому-то никак. Надо пройти. Вот Я забыл, как этого чудика зовут. Кто помнит, напишите в комментариях. Пастух. Будем его пока называть. Тем временем у нас уже 13 кристалликов. Это круто. 13 кристалликов, надо будет зафармить кристаллики, за две деревни у нас получается 90 кристаллов примерно можно выручить, нормально, нормально, займусь этим. А следующий видеоролик у нас наверное начнется с того, что сольем мы эти 90 кристаллов, это целых три прокрутки, наверное так и поступим, и посмотрим кто нам выпадет. Но до тех пор нужно пройти хотя бы вторую главу, чтобы точно сказать, сейчас вот все-все хорошо, все будет так вот. Ух, и так далее. Поэтому нам надо забрать бана. Потом, чтобы завершить эту главу, нам нужно будет выполнить поручение э, главы деревни. В любом случае, здесь, по-моему, третьего уровня нужно дать. Или второго. Короче, помочь этой деревушке. Которую мы сами же сломали, по факту. По-моему, вторую, да, свисту надо ему дать. Ну, в общем, это звезды. Для меня это звезды. Не обращайте внимания. Вы ничего не понимаете. Просто... Тем временем у нас уже проходные вот такие мыссии пошли опять. Которые просто солятся одним персонажем. Вот так вот. И все. Кстати, ни одного промаха, ни одного некритового удара я не заметил. То есть у него стопроцентный крит в данном случае был. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Весело. Ульта, я видел, у него, по-моему, около 150 тысяч может нанести по всем, по всем нашим врагам. И это неплохо. Это реально неплохо. То есть можно, конечно, сейчас попробовать сделать ее, но смысла нет особо. Смысла в этом пока что никакого. Тем временем у нас уже следующая миссия пошла. Вот сейчас вот промахи были. Разница между критом и не критом примерно в 600 сейчас. 600 урона, да. Неплохо. Неплохо. То есть получается у нас полтора раза урон. Отличается. Ну да, получается так. Если у нас 1100, это 100%, ну, допустим, 100% по расе, которая, типа, нам противоположна. Стихии. вот, стихи, не раса. Здесь и раса же тоже есть в этой игре. Я забыл уже. Я все забыл, все забыл. Экзамены там и так далее, у меня столько всего было. Я все уже забыл. Надо вспоминать. Пишите в комментариях, где я ошибался. Я почитаю, естественно. <попор> попробую придумать оправдание самому себе. Так. Хотя, естественно, оправдание стримеру никакого. Сколько можно? Кто у нас сейчас еще? Враг? Кто? А, понятно. Точняк. Может, должны этому надрать задницу. Так, ну давай. Раз. Два. Трис. Давайте посмотрим, сколько будет у нас о, иметь урона. Гиль. Как его зовут то Галл. Галл. После того, как использовать тульту. Нанес 19 тысяч урона. 12 тысяч без крита. Но, в принципе, у него крита никогда не было. Ему очень сложно реализовать крит. Так. Ну, в принципе, это завершающий удар будет. Делаем вот так. Чинь-пань. Ну, в принципе, да. Это завершающий был. По красоте. По красоте LostWin все делает. Странно, что звука нет, конечно. Я вроде его не отключал. Ну да ладно. Ну да ладно. Не страшно. Тем временем у нас уже, знаете, 20 минут точно видеоролик шел. Поэтому давайте, наверное, на этом и завершим. Конечно, я планировал завершить... А, нет, ну почему нет? Давайте завершим все-таки. Пройдем хотя бы этого бана. Я-то думал, мы сейчас сидеть будем долго с этим разбираться. А нет, у нас же здесь вот буквально две миссии на бана. Это я уже что-то как-то умудрился... Умудрился опешить. Так, какого цвета у нас будет бан? Красного. Ну, в принципе, нам это не страшно. Мы его сейчас раз, два, и... И три. Ченчпанк. А ведь когда-то он был сложным. Мы его инвулили контратаку, чтобы он не отхилился. Мы же все это делали. А сейчас, как видите, два удара Ласт и все, и готово. Я даже не знаю, сколько бы демон Мелиодос здесь нанес бы урона. Но я правильно говорил, да. Все-таки по поводу нынешнего, нынешней ситуации. Сейчас все вот эти вот боссы, которые старые, они уже совершенно не боссы это так проходняк дайте мне поиграть за нашего лост Ну вот 5300 да, 5300 у нас на 60 уровне где-то 7000 можно будет получить урона со снаряжением может быть даже до десяточки можно докачать если full set ssr сделать как вариант. Тыкс. Проходим этот квестик. М -м -м, тыкс. Давайте слием вот эту карточку. Она нам не нужна. Так. Что у нас? Голгос. Girl Галгейус быстро отлетит. Галгейус быстро отлетит. Раз, два, с... ну и давайте завершающим еще один удар сделаем. Чпеньк. Ну да, в принципе за один прокаст. За один прокаст. Эх. Сильно, сильно, реально сильно. Ну ладно. В принципе, насколько я помню, это был последний квестик в этой башне. В этой башне. Поэтому следующий видеоролик у нас начнется с того, что мы закончим, завершим... О... Завершим поручение самой деревни. И после этого мы наверное сделаем так я кусочек запишу как мы пройдем сюжеточку, потом следующий кусочек для вас там будет наверное 5 секунд разница может быть даже мгновение но я пройду полностью во вторую деревню и первую а потом мы откроем баннер на нашего Эсканора. наверное так и сделаем я считаю что слишком муторно будет сидеть смотреть на то как мы выполняем э, квесты, просто чтобы получить сердечки у деревни, типа уважение получить, я считаю, что это ну, совершенно не нужно. Поэтому на данный момент всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, я, Макс. Пишите в комментариях, ставьте лайки. До новых встреч. Пока!